Можно, да, у вас поснимать тут. А вот это вот она, цинковка, да, идет. Да, да. А камень. М? А камень какой? Камень любой. Любой можно. Да? Хоть опилки можно. А... Сучки. А у вас уже где-то есть объекты большие? Мы сетку производим, то есть не монтажом, то есть... Не а вот брошюрка, да? да ну, в прошлом году вот такая стояла у нас здесь. А, только на габилоны. Сейчас есть а а такие. Вот. Ага, хорошо. То есть, по ценам можете сказать, сколько сетка стоит? 2 на 3 размером 4700. То есть ячейка из 100 на 50 и 50 на 60. Это из пятерки, а та из четырерочки. 50 на 60. Там, стоит. Там. За, За. А вот такая, да?